Девочка рентген. Уникальный дар обнаружили мордовские медики у 16-летней жительницы Саранска Натальи Демкиной. Девочка обладает двойным зрением. Она способна разглядеть внутреннее строение человеческого организма без рентгена и УЗИ. Наташа не раз оспаривала диагнозы медиков и ни разу не ошиблась. Доказательство тому – серия медицинских экспериментов, проведенных в Республиканской детской поликлинике номер один. Обладатель самого высокого IQ 210 – в возрасте 4 лет Ким Унк Йонг умел читать на японском, корейском, немецком и английском языках. Когда ему исполнилось 5 лет, Ким решил сложную систему вероятности дифференцированных уравнений. В возрасте от 3 до 6 лет Ким был студентом в университете Ханьян. В возрасте 7 он получил приглашение на работу в НАСА. Там в возрасте 15 лет он получил степень доктора физических наук в Колорадо Стейт-Университет и работал в США до 1978 года. 120 языков Наташи Бекетовой. Девушка из Анапы в 16 лет заговорила на 120 языках, в том числе на древних типа древнеперсидского, арабского, латыни и прочих. Случилось это на уроке математики в школе. Учительница накричала на Наталью, что она списывает контрольную подруги, отчего девушка хлопнулась в обморок. А после того, как очнулась, заговорила на староанглийском. Ее направили к специалистам, которые определили, что Наташа теперь знает даже мертвые языки давно сгинувших в небытие племен. Самый молодой выпускник, 24-летний Майкл Кир неизвестен как самый молодой выпускник университета. Ему на тот момент было всего 10 лет. Кевин родился в 1984 году, в своей жизни поставил множество интеллектуальных рекордов и работает учителем в колледже с возраста 17 лет. В 6 лет Кевин закончил школу, поступил в Санта-Роза Джуниор Колледж и в 10 лет окончил ее по специальности геология и археология. Майкл попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный выпускник университета, получивший степень бакалавра по археологии. Талантливая девочка-художница Саша Путри из Полтавы родилась 2 декабря 1977 года. Рисовать начала очень рано, три года она уже хорошо держала в руках карандаш и кисточку. За свою короткую жизнь создала 2279 работ, 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки, изделия из бусинок и разноцветных камушков, выжигание по дереву. Делала даже технические чертежи, которые должны были, по ее мнению, помочь взрослым достичь Луны и сделать асфальтовое покрытие дорог без трещин. Умерла Саша в возрасте 11 лет от лейкемии. С 1989 по 2005 год состоялось 112 ее персональных выставок в 10 странах. а Саша снята 5 документальных фильмов, вышла документальная повесть Саша Путря, на стенде детсада, где она воспитывалась, установлена мемориальная доска, открыт музей Саши Путри. В Полтаве открыта детская художественная галерея имени Саши Путри. В ней под эгидой Фонда защиты и поддержки талантливых детей проводятся конкурсы детского рисунка. С 2005 года эти конкурсы стали международными. Как сдвинуть с места бетонную плиту размером 50 метров в высоту, 100 метров в длину и весом 202 тонны, не применяя никаких механизмов и приспособлений.